Я всегда мечтал побывать на пистопе Формулы-1 Так, я типа Макларен и Феррари, кто у них круче? Подруливаешь так, Неу. зона Убегают оттуда чуваки, меняют тебе кроссовки э, Топливо закачивают, вот, вот Закачивают топливо, и ты такой Выруливаешь обратно, и помчался вперед Ну, как-то так Интересно, это один, или у нас будет несколько Мне кажется, один вот еще один боксик. Заглянем. Да!